Хей-хей-хей, с вами бомж Джизи. Мы идем в цели 100 подписчиков. Подпишись на канал, и мне будет приятно. Присаживайтесь поудобнее, запасайтесь едой. Ну и что ж, приятного просмотра. Так, друг, хочу сказать, что я играю на Arizona RP Юма. IP в описании. И при регистрации Вадим мой ник Голицын, И Его ты видишь на своем экране. Сейчас я вам покажу свою личную сборку GTA сам Эту сборку вы видите на своем экране. Я поставил красивые деревья, машины, выполненные в LQ качестве, скинные в LQ, тайм цикл и оружие LQ качества. Ну и многие полезные клево. Ну, например, как. В правом верхнем углу Подпишись, поставь лайк Ну и есть такие клео как Дальность прорисовки Дальность прорисовки ников Реалистичные фары Реалистичные повреждения И тому подобное Так сказать это РП сборка Надеюсь тебе понравился контент Пока я анализирую подписчиков Что именно смотрят Я делаю разноборочный контент Напишите в комменты что вам больше нравится Сегодня вечером стрим Так что жду колокольчика Ну и что ж Всем удачи и пока До встречи помжи